встретили народного депутата парахоботы Алексея Гончаренко. А где твой автомат, голова? Да, ты ж там с автоматом бегаешь по фейсбуку. По фейсбуку с автоматом бегаешь, голова. Леша, где твой автомат? Леша, где твой автомат? Леша, серьезно? Где автомат? А где Гетьман? Леша, а где Гетьман? А где Петя? Лёша, ну скажи, где гетьман? Не гони балбеса, Лёша, да подожди